Привет, любители Немиркин психологии. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Чувствуете ли вы в последнее время себя истощенным и вымотанным, но не знаете почему? Обычно вы позитивны и жизнерадостны, но в последнее время вы стали более расстроенным, тревожным и напряженным, чем когда-либо в своей жизни. Думаете ли вы, что в вашей жизни может быть что-то такое, что вызывает у вас эти негативные чувства? Правда в том, что даже если мы любим их и заботимся о них, в нашей жизни есть люди, рядом с которыми мы не можем находиться слишком долго, потому что они сводят нас с ума. Окружающие вас люди начинают изматывать вас и ваше психическое здоровье? Чтобы помочь вам в этом, давайте поговорим о семи предупреждающих признаках, которые говорят о том, что кто-то высасывает из вас всю энергию и оставляет вас эмоционально истощенным. Первый: Вы боитесь общаться с ними. Есть ли какой-то конкретный человек, с которым вам не терпится поговорить? Часто ли вы жалеете о том, что не столкнулись с ним, или надеетесь, что сможете найти способ убежать, прежде чем он увидит вас и попытается завязать с вами разговор? Когда вы обнаруживаете, что боитесь общаться с кем-то, это определенно тревожный сигнал. Это означает, что каждый раз, когда вы проводите время с этим человеком, вы остаетесь в состоянии стресса и эмоционального истощения. Вы чувствуете, что у вас не хватает энергии на весь оставшийся день. И ваше настроение резко меняется после встречи с ним. Второе, вы чувствуете себя неловко рядом с ними. Кажется, что у них есть склонность к созданию проблем. Они постоянно втягивают вас в свои ненужные драмы или заставляют вас чувствовать себя так, будто вам приходится ходить вокруг них и их переменчивых эмоций. Если да, то этот человек заставляет вас чувствовать себя тревожно и некомфортно рядом с ним. Находясь рядом с ним, вы постоянно ждете, что что-то пойдет не так или упадет другой ботинок. И каждый телефонный звонок или визит заставляет вас сразу же думать «Отлично, что же ты натворил на этот раз?». Номер три. Вы часто игнорируете их звонки и сообщения. Достаточно ли простого телефонного звонка, текстового сообщения или уведомления от этого человека, чтобы вы были на взводе? На самом деле, при виде его имени на экране у вас сводит живот, и вы начинаете избегать его при каждом удобном случае. Вы игнорируете их звонки, оставляете их сообщения прочитанными и придумываете оправдание, почему вы не поддерживаете связь. Потому что правда в том, что у вас просто больше нет времени и сил разбираться с их драмой. Это просто становится слишком утомительным. Это подводит нас к следующему пункту, четвертому. Вы начали избегать их. Каждый раз, когда вы видите их на расстоянии, вы сразу же начинаете убегать в другую сторону. Вы не посещаете никаких мест, мероприятий или собраний, где, как вам кажется, вы можете столкнуться с ними. А если вы все-таки столкнулись, у вас на готове есть оправдание, почему вам вдруг пришлось так быстро уйти и прервать разговор. Вы стараетесь, чтобы ваше общение с ними было кратким, но вежливым, насколько это возможно. И постепенно вы проводите все меньше и меньше времени рядом с ними. Номер пять. Вам нужно расслабиться после разговора с ними. Еще один способ определить, не утомляет ли вас общение с человеком. Это присмотреться к тому, как вы чувствуете себя после разговора с ним. Чувствуете ли вы себя счастливым, энергичным и бодрым после каждого разговора с ним? Или вы чувствуете себя несчастным, обеспокоенным и расстроенным? Если это последнее, то это означает, что этот человек действительно наносит ущерб вашему психическому и эмоциональному здоровью. Иначе почему вы должны чувствовать необходимость подбадривать себя после каждого общения с ним? Они выплескивают на вас весь свой негатив и заставляют вас быть настолько занятым, чтобы удовлетворить все их потребности, что это истощает вашу энергию и мотивацию. Номер 6. Вам нужно выговориться кому-нибудь о них. Вы не поверите, что такой-то и такой-то сказал сегодня утром. «Я так устала от таких-то и таких-то и все их драмы». Они сводят меня с ума, и я больше не могу этого выносить. Похоже ли это на вас, когда вы говорите об определенном человеке в вашей жизни? Знаете ли вы кого-нибудь, кто всегда заставляет вас разглагольствовать о нем перед другими? Иногда, даже когда вы чувствуете недовольство кем-то, у вас просто не хватает духу сказать ему о своих чувствах. И в итоге вы рассказываете об этом другим людям. Согласно исследованию, если вы постоянно чувствуете себя в затруднительном положении с кем-то и в отчаянии бежите к своим близким друзьям за утешением и поддержкой, то, возможно, пришло время пересмотреть ваши отношения с этим человеком. И номер семь. У вас появились физические симптомы. И последнее, но, конечно, не менее важное – это физические симптомы, будь то усталость, частые головные боли, мышечные напряжение, учащенное сердцебиение, дрожание рук или расстройство желудка. Если вы заметили, что ваши симптомы обычно начинаются или усиливаются в определенное время, то это определенно не означает ничего хорошего. Другие распространенные проявления тревоги и эмоционального истощения, отмеченные в исследовании, включают перепады настроения, раздражительность, апатию, внезапную потерю интереса и даже эмоциональное онемение. Если в вашей жизни есть человек, который высасывает всю вашу эмоциональную энергию и наносит ущерб вашему психическому благополучию, то вы обязаны установить здоровые границы и защитить себя от токсичных отношений. Хотя может показаться трудным отпустить близкого человека, особенно если вам кажется, что ему сейчас очень тяжело, и вы чувствуете себя обязанным быть рядом с ним. Постарайтесь помнить, что ваше психическое здоровье превыше всего. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, как кто-то может изматывать вас. Нашли ли вы их сопоставимыми? Если вам вспомнился кто-то конкретный, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с кем-нибудь, занимается этими энергетическими пылесосами. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать кнопку уведомления о новых видео. Как всегда, супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.